Я хочу напомнить просто, что Михаил это человек, который за год сделал, наверное, самые быстрые результаты в компании, да? По товарооборота и по товаро обычному чеку. Миш, скажи, пожалуйста, было очень интересное событие в Сочи, где я целую имени разыгрывал автомобиль. Сколько человек там присутствовало, так вкратце просто. Совет... Я, хочу, я хочу просто подвести да. к другому тебе вопросу, по следующему мероприятию. Да, событие в Сочи было знаковым абсолютно и э, решение э, подарить автомобиль Hyundai Solaris на этом мероприятии оно было э, скорее спонтанно, конечно подразумевался э, бюджет э, лотереи, конечно, я хотел провести в очередной раз свою традиционную э, авторскую лотерею, которую сейчас уже проводят э, по многим городам партнеры, не только команды Синергии, потому что все увидели, как это красиво, как это здорово, как это весело, как это эффективно, когда люди приходят на мероприятие и принимают участие в розыгрыше ценных призов. Мы никогда не скупимся на это, потому что мы понимаем, что это очень хороший маркетинг. Так вот, событие ну, в Сочи, думаю, ты... это было знаковым мероприятием, потому что мы хотели отметить годовщину нашей команды, и мы ее отметили, 200 человек присутствовало на этом мероприятии, даже больше 200 человек, да, больше 200 человек, и это очень, на самом деле, было знаково, почему, ребят, потому что 200 человек собрать в другом городе, это дорогого стоит, я вам скажу. Одно дело, когда вы в рамках какого-то города собираете мероприятие в 200 человек, но да, другое дело, когда, другое дело да, когда со всей страны приезжают люди, из разных стран приезжают люди, и в каком-то городе обозначенном собирается 200 человек на мероприятие. Конечно, автомобиль туда привлек много, безусловно. Это был очень да. хороший маркетинг, когда люди ехали, чтобы забрать этот автомобиль. Самое интересное, насколько я знаю, чтобы получить автомобиль, достаточно быть просто партнером компании. Да, никаких партнером... условий у нас не было, и, как правило, у нас часто. Абсолютно это любой человек. Да, это абсолютно получилось. любой человек мог приехать, даже будучи в Сочи, любой гость мог прийти на это мероприятие и забрать эту машину. Представляете? Я, я не знаю, где а, я это еще мог увидеть, но я посмотрел ролик, он очень зажигает, очень классный. То есть, там была профессиональная команда а, звукооператоров, да? Да, а, Видеооператоров. И, и скажи, пожалуйста, автомобиль, там просто многие спрашивали, я хотел бы сейчас развеять этот автомобиль, это был просто от тебя? Да, это был личный мой подарок. Это, и, это лично был а -а и я скажу вам следующее, друзья, этот пример настолько потряс вообще всех, что сейчас уже в скором времени вы узнаете о подобных акциях на стороне наших партнеров из Казахстана, вышестоящие партнеры, которые увидели, что, мы не можем отставать, мы тоже будем это делать, и мне это, это нравится, нравится? Да. потому что очень скоро вы увидите, как лидеры компании LifeMax начнут, так же, как я, начнут выставлять автомобили, на мероприятие Супер. Миш, скажи, пожалуйста, я знаю, что в этом году компания исполняется 7 лет, как она на рынке представлена, да, и будет какое-то, не какое-то, будет еще одно грандиозное событие, а где оно состоится, а какие планы, какие будут сюрпризы, что вообще людям ждать от этого мероприятия. Поделись, пожалуйста. Ну, что касается празднования семилетия компании, то сейчас э, особого торжества не будет, потому что особое торжество было в прошлом году. Мы все видели видео с этого мероприятия в Казахстане. Мы тогда еще были совсем маленькие, мы туда не поехали. Представьте, даже я туда не поехал, потому что еще, я тогда тоже был еще маленький. Я в этой компании. Но мы смотрели видео с этого мероприятия. Это было празднование четырехлетия работы в Казахстане. Вот, и, и да, работы в Казахстане. Поэтому они сделали большой праздник. А в этот раз, в этот день годащины команды в Казахстане будет проводиться медицинская конференция. И надо сказать, что это очень серьезное мероприятие, потому что на нем будут с докладами выступать врачи очень разных специализаций, врачи, которые уже много лет работают с нами и они имеют просто потрясающие результаты. И, конечно, из уст врачей все это звучит намного убедительнее, чем, простые чем у людей, которые не имеют медицинского образования. Да. И это будет уникальная конференция, вы увидите материалы, видеоматериалы этой конференции, вы будете использовать это как инструменты для продвижения вашего бизнеса. Супер. Леша, подскажи еще такой вопрос, про не то чтобы волнует людей, но многие задают такой вопрос про сертификацию. Мы уже сегодня с тобой это проговаривали, да? Буквально так, в двух словах. Я думаю, я думаю ты посетишь. Да, на, на этот вопрос я всегда отвечаю принципиально, друзья. Самое главное разбираться в категориях. И вы должны понимать для себя следующее. Я, кстати, процитирую вам слова человека из Роспотребнадзора, который рекомендовал нам не проходить... Вот такой вот есть момент, когда мы впервые начинали консультации, когда мы начинали первые там, шаги по сертификации, то один эксперт однажды нам сказал, что, ребята, не заморачивайтесь, вам это совершенно не нужно, потому что вы можете работать абсолютно легально, абсолютно спокойно, в силу чего? В силу того, что существуют ну, определенные, скажем так, правила, и согласно этим правилам мы можем совершенно беспрепятственно заказывать продукт почты в любой стране, получать его, посылками, в размерах да. допустимых для частного пользования, то есть ну, если вы заказываете не вагон там и да, да. маленькую тележку, для, да? Себя. для, для себя, себя. да, Есть определенные границы, которые количество товара, да. которые человек может заказать в любой стране, это может быть совершенно любая специфика товара, вот. достаточно того, чтобы этот продукт был легален в той стране, имел документы там, где он продается. Где есть непосредственный склад, там, где есть какой-то представительство компании. Если они имеют документы в той стране, то мы вполне легально можем заказывать этот продукт и получать их и пользоваться этим продуктом. И никто не может нас за это соответственно. Э Наказывают там как-то или что-то еще. Люди часто... Или, да, люди боятся, да. какие-то страхи у них возникают. Я хочу сказать вам следующее. Друзья, что вы должны понимать, прежде всего, в вопросах сертификации? Вы должны понимать, вам нужен а, уникальный продукт, да или нет? Вам нужен а, продукт, который имеет доказанную эффективность? Вам нужен продукт, который... А, абсолютно легально продается на рынках других стран и в США, и в Германии. Пожалуйста, пользуйтесь, радуйтесь, получайте свои результаты, рекомендуйте дальше. Вот. Но, однако, друзья, конечно, мы хотим иметь сертификат Российской Федерации, мы хотим иметь госрегистрацию. Для чего? Я скажу вам, для чего, друзья. Я вам скажу сейчас, для чего мне нужен сертификат. Я знаю, для чего он нужен вам в том числе, но я вам скажу, для чего нужен сертификат мне. Мне сертификат нужен не для того, чтобы убеждать потенциальных клиентов и партнеров. Мне сертификат нужен не для того, чтобы показывать, смотрите, у меня есть бумажка. Нет, эта бумажка для меня вообще никакого значения не имеет, если говорить о том, чтобы убедить человека в результативности нашего продукта. Потому что я прекрасно понимаю, что есть очень много эффективных средств, которые не имеют сертификата и никогда не будут его иметь. Однако люди обращаются туда, когда у них остается последняя надежда. Вот о чем надо помнить, друзья. Что вам нужно, результат или бумажка? Бумажку можно купить, бумажку можно там где-то как-то там сделать. Но, а, как говорят на примере, да? Конечно. самое это главное, друзья, вы должны понимать, что вы продвигаете и что это дает вам, что это дает вашим знакомым. Вот что вы должны продавать. Я вам скажу больше. требования сертификата от нас сейчас в вашем лице это на самом деле, извините за прямоту, да, это ваша некомпетентность, это ваше неумение продать. Можешь потом разнуться, я запекаю потом. Да, это... Требуя сертификат, вы расписываетесь в своей книге э, и способности, как дистрибьютор компании LifeMax, на самом деле, в принципе. Но не обижайтесь, пожалуйста, я просто говорю принципиально. Конечно, вам будет легче работать, когда у вас будет бумажка, потому что, показав бумажку, вы сразу с себя снимаете всякую ответственность там, и так далее. Так вот, э, друзья, для, что такое для меня сертификат? Друзья, для меня сертификат – это возможность, возможность провести клинические исследования на базе различных клиник, имея группы людей с различными патологиями, чтобы получить действительно доказательства эффективности этого продукта и показать, смотрите, вот группа людей испытуемых, вот такие-то у них значит, анализы, какие-то показатели, вот заключение врачей, которые проводили соответственно данные исследования. И, друзья мои, это уже, конечно, Миша, да. сейчас ты делишься такими планами на будущее, на свое видение, она, наверное, несколько лет вперед происходит. Я понимаю, ты серьезно настроен дальше развивать. Но у меня да? принцип такой, что если берешься за дело, надо его делать хорошо. Надо делать так, чтобы это дело крепло, чтобы это дело имело перспективы в будущем, чтобы это дело было честным, открытым, чтобы люди чувствовали себя комфортно, люди чувствовали себя безопасно, уверенно. Надо двигаться к этому. Задача не в том, чтобы зарабатывать деньги, задача в том, чтобы делать дело, иначе зачем за него браться? А, мы пишем уже 20 минут. Ну, прекрасно. Да, я и... думаю, фрагменты из этого интервью Прыжу. я также смогу... Я, я его оставлю, я не буду вырезать Спасибо ничего. Спасибо большое. Да. Мы... Я смогу использовать дальше, может быть войдет дальше, в какие-то фильмы. Э, да, вчера я начал раскрутку своего YouTube канала Наконец-то. Да, наконец-то, как многие <с сказали. Действительно, я долго не мог подойти к этой к этому делу, и у меня были на то причины, поверьте. И вчера я могу вам сказать с радостью, что я начал раскрутку своего канала. Буквально вчера прямо на вебинаре около 50 человек подписались на мой канал. Я буду делать это регулярно, и вы будете всегда в курсе новостей, из самых-самых горячих новостей команды «Синергия». Из горячих, точек. из горячих точек, действительно, да, потому что… Из мы Перемещаемся мы по стране очень много. В ближайшие там неделю будет три мероприятия в крупных городах. Это мероприятие в Москве сегодня, это через три дня мероприятие в Новосибирске, еще через три дня мероприятие в Уфе, еще через четыре дня мероприятие в Казахстане, еще через три дня – Дубль. Дубай, а еще через три дня на снова новосибирск друзья тут такой график что просто даже иногда не успеваешь подумать о том о том о сём просто делаешь. михаил это. на самом деле да невероятно энергичный человек просто человек, который это лидер с большой буквы это человек который ведет за собой других людей мотивирует Показывать какой-то правильный путь да, для кого-то, я уверен, являешься наставником. Да, я очень рад, что мы сегодня Это познакомились. Это большая честь. Наставники. Согласен. И на самом деле, я очень рад, что познакомились сегодня с тобой живую. Я думал, я думал поменьше, конечно. Ты, наверное, помнишь мою фотографию ВКонтакте. Она снята в 6 Она снята тогда, когда как раз у меня была проблема. Я делюсь это как результат по применению продуктов Life Max, ну, потому что у меня была проблема. При весе 180, 180 сантиметров при России, я имел вес 70 кг. То есть недостаток веса был э, на лицо. И благодаря именно продукту компании Life Max, я набрал необходимые мне 12 кг. И поэтому, когда Андрей Дунишенко меня сегодня увидел, сказал, ничего ты боров, так и сказал Для меня это был самый лучший комплимент. Потому что дожив до 40 лет, до 41, даже года, я имел такую вот конституцию такую при росте метра восемьдесят 70 килограмм потрясающе выглядит на самом деле сейчас же, как и я в свои 56 это все это все нас брейк видишь да и я думаю в заключение да что бы ты пожелал людям которые сейчас смотрят это видео я думаю желающих посмотреть будет большое количество а с легкостью скажу, я, я вам желаю любить дело, которое вы делаете, потому что если вы любите свое дело, то тогда э, у вас нет рабочих дней, у вас нет усталости, у вас нет перемышлений, у вас нет... Э, каких-то проблем с, с работодателями, да, там, вообще, есть да. То есть, То есть, вообще никаких проблем нет, вы просто любите свое дело и все, на работу ходите на праздник, если можно так сказать, потому что мы же не ходим на работу, мы свободные бизнесмены, независимые предприниматели, независимые дистрибьюторы компании, и каждый из нас бизнесмены делает свое дело на том месте, где он есть, и я желаю вам найти в этом самореализацию, найти в этом удовольствие, дойти до такого уровня, когда вы почувствуете, что вы свободны и финансово свободны. Не сдаться просто. Когда многие, к сожалению, сдаются, делают попытку, вторую, третью. Вы... Здесь вопрос даже не в том, чтобы сдаться или не сдаться. Это, это немножко неправильная формулировка, на мой взгляд. Я вам скажу следующее. Чтобы, вы, чтобы не существовало проблемы сдаться или не сдаться, я скажу вам следующее, что в этом бизнесе вы должны обозначить для себя временной отрезок, через который вы будете подводить какие-то предварительные итоги. Обозначьте этот отрезок. Это полгода, это три месяца. Лично я для себя обозначал три месяца, но кто-то может быть для себя обозначит полгода, а кто-то обозначит год. Обозначьте этот временной отрезок и только тогда скажите себе, что вы первые результаты видите. Нельзя подводить результат через неделю. Мы перешли с не Нельзя, да, да, нельзя подводить и результат и через неделю. Нельзя подводить и результат и даже через две и через месяц. Ни в коем случае и нужно и обозначить реальность. И тогда а все будет хорошо. И тогда не будет проблемы. Сдался, не сдался. Будет просто конкретный отрезок времени и конкретный результат. И этот результат он, безусловно, даст вам а, мотивацию для того, чтобы поднять планку для себя уже еще потрясающий да, собеседник, очень легко с ним общаться, потому что у него очень много тем для разговора. А мы уже общаемся наверное, с 10 часов, да? Да. В, этом, да в, в очень таком активном режиме. Мы сейчас продолжим. Записали сегодня массу уникальных видео. И вы обязательно увидите это на моем канале. Я, я надеюсь, что мне Андрей предоставит это видео для того, чтобы я его опубликовал сегодня на своем канале YouTube и опубликовал в чатах, чтобы еще больше людей подписались на мой канал и были всегда в курсе самых горячих новостей команды Сенарика. Будем Итак, друзья, всем пока. С вами был Андрей Реншенко и Михаил Бочкин.